власть или, скажем так, государственное устройство, а может быть разное. Вот. Иногда верующие ссылаются на библейские, э, на опыт библейских э, там, строений государств, там было монархия, были цари. И нужно было почитать. Но сегодня нет монархии, ну, по крайней мере, в, в нашей стране нет монархии. Президент это не монарх, это не помазанник Божий, который передает свою власть от э, поколения в поколение. Монархия закончила свое существование в нашей стране, именно в Екатеринбурге. Здесь был расстрелян царь Николай II со всей своей семьей. Да? И сегодня у нас другое государственное управление, у нас президенты. Кто это такие? Это не монархия, это не цари, это наемные чиновники. То есть это общество выбирает наемных чиновников, губернаторов, мэров, президента страны, которые за наши деньги, за деньги наших налогов устраивают нам здесь, в нашей стране, жизнь. Это не их страна, это наша страна. Мы их выбираем, мы их, мы их пере, пере, переизбираем, да. И когда мы говорим вот об этом устройстве, да, если власть, она действует именно в, в своих правах и в своих границах действует, то по сути э, нормально, когда власть, она помогая гражданам, то же самое время она помогает и церквам в выделении, например, земель да, каких-то для строений э, христианских церквей, э, в предоставлении каких-то возможностей для социальной работы, социальных проектов, там, кормление нуждающихся людей и прочее. прочее. Вот в, этом, в этом отношении это совершенно нормально. Если же церковь заинтересована во власти, скажем так, с корыстными своими целями, да, а власть со своей стороны с корыстными целями соном в церкви. То возникает так называемая симония, да, когда рука руку церковь и государство, и тогда уже ни государство не получается нормального, ни церкви не, не выходит нормально. И тут, конечно, важно разделять, когда государство к нам относится в рамках своих полномочий, это совершенно нормально, это совершенно естественно. Мы не можем быть э, отделены от нашего общества и от законов. Мы же не только живем по законам Божьим, мы еще живем по законам нашей страны. Да? Но когда мы пытаемся как-то. Ну, использовать власть, а власть пытается использовать церковь, вот тогда всегда и для власти плохо, и для церкви плохо.